5 мм. Поэтому естественным образом возникает такой. Если ты используешь высокий фитий 0,1, в основном в середине плоскости, вдавливается и формируется 2. В вертикальном направлении плоскость прижимается вниз, но и вдоль горизонтальной линии прижимается с обеих сторон, прижимается плотно 3, сбегающая вниз плоскость была наклонена вниз, трехосевая противоударная конструкция, ты давишь на нее. 4. Обе стороны деформированы, после нажатия корпус формы не закрывается. 5. Корпус формы закрыт, обе стороны вдавлены в плоскость, деформация завершена. 6. После удаления давления корпус сохраняет форму. 7. Деформация завершена, но корпус формы больше не открывается. 8. Деформация еще не закончена, необходимо удалить давление. 9. При давлении внутрь корпус формы открывается, однако если продолжать давить, то с внутренней стороны образуется линия. 10. Необходимо удалить линию. 11. Проход для выхода деформированного материала. 12. Деформация уже завершена. 13. Деформация завершилась и внешний вид получен. 14. Деформация завершена. 15. Деформация прошла успешно, но деформация по-прежнему продолжается. 16. Корпус формы завершен. 17. Корпус формы открыт. 18. Корпус формы выполнен полностью. 19. Корпус формы заполнен материалом. 20. Деформированный материал находится внутри корпуса формы. 21. Завершение. 22. Форма готова. 23. Процесс деформации завершился успешно. 24. Деформация и создание корпуса формы завершены. 25. Корпус формы готов. 26. Материал, помещенный в корпус формы, теперь полностью изолирован. 27. Корпус